Здравствуйте! Добрый вечер! Меня зовут Ирина. О марафоне я узнала, мне подарил этот марафон мужчина, Александр. Вот, и цель я поставила, то есть у нас в салоне красоты была такая цель, я не буду ее оглашать, мы до, к этому хотели прийти три года, в течение трех лет. Но за две недели вот по прохождению курса нам удалось все сделать и все завершить в салоне красоты. Были лишние люди в салоне красоты, которых мы не могли убрать и распрощаться с ними. То есть мы попрощались с кое с кем уволили. Меня сам Тони Робинс вдохновляет, честный. Потому что я никогда не ставила кумиров, и он меня именно заряжает энергетически. Я еще ни разу не была на его марафонах, не посещала, но он меня энергетически вдохновляет. Я хотела попасть, но вот планируем поехать в Лондон на марафон. Ну, я порекомендовала уже своим близким, людям, с которыми я работаю вместе. Мы даже кое-какие, допустим, правила и прописали в салоне красоты в нашем, именно взятые вот с этого марафона.